Друзья, всех приветствую и на связи Аутай. Сейчас утро 9 апреля и утро начинается с приятных смс на телефон и с приятных сообщений от PR кошелька, на которые каждый час, каждую минуту приходят монетки. И давайте посмотрим, снова зайдем в PR кошелек, утро 9 апреля и вы видите, сегодня воскресенье, пока отдыхал, спал, на пассиве прилетают денежки, прилетает их много. Например, за вчерашний день полетело 235 долларов в общей сумме за 8 число. И, конечно же, все эти денежки прилетают не с неба, падают они, а прилетают с сервиса Globox Web, в котором я стартовал 28 марта. И в общей сложности заработано уже 1134 доллара. Ребята, вот такие шикарные результаты могут быть и у вас. И это только один вид дохода по партнерской программе. Есть еще здесь бинарный план по бинару. Здесь тоже очень много денег будет прилетать. Так как активно строится команда и с правой стороны, и слева. И скоро уже по бинару буду записывать видео, когда прилетят первые 100 долларов. Поэтому, ребят, если вы еще думаете, сомневаетесь, заходите, заходите, то, конечно же, да. Потому что данная партнерская программа сервиса Globox Web каждый день вам может приносить по 10, по 20, по 30, по 50, по 100, по 200 долларов. Это абсолютно рабочая история. Тем более я записал вчера короткий тренинг, как этот бизнес запускать очень быстро и очень быстро выходить на крутые результаты. Прям по молекулам разобрал каждый шаг. И партнеры, которые повторяют один в один, тут же, в тот же день получают Просто замечательные денежные результаты. Поэтому, ребята, обязательно ждем вас в нашей истории, которая называется Globox Web, сервис сокращения ссылок. Всем желаю отличного дня и всем профита.